с конце марафона с людьми с концом да. они все счастливы они такие, да Уха! да да полет вот вкладывается очень много стереотипов получения удовольствия то есть а либо... ты скучаешь в того что э, и утром и вечером человек залезает в душ да ну да нет ну, раз бает, несколько дней и... залезая максимум ты меня пугаешь или раз в неделю надо помыться Мы это не ставляем я думаю в YouTube да вот не можно оставить так можно? Как-то так вальяжненько, да? Сейчас? Конечно. <свят> Нет, сейчас у нас вообще полно, у нас как бы ничего не, не, не дублируем, никогда все как фига. И иногда Егор там говорит, типа, ты плохо там, ты, ты, ты, ты, перезапиши вот эту фразу там. Ну, когда я долго дрыгаюсь там, ну, ну. Но в разговор вообще мы ничего не перезаписываем. Это как когда этот э, дуч пригласил, по-моему, этого, как его, Познера, да, он сказал, что без монтажа. <свят> без монтажа, да, ага. <свят> ну да. Самые лучшие ролики на самом деле без монтажа. Да, мы уже. Меньше мороки и больше интересного. Поехали, да? Да. Ну что же, всем откуда привет! Рядом со мной доктор Врач Владимир Демченко. Привет. Привет, Владимир. Я очень рад познакомиться. <смех> я тоже. Смотрю я... твои ролики регулярно. <смех> по математике, да? Слушай, ну это не только по математике, а -а -а. но и по математике тоже. С Тёмой Лебедевым, да, да, да, да, вот, да, да. Который в этой рубрике нашей, да? <смех> да. Вот, так вот в эту рубрику я Владимира и позвал. А он меня позвал, соответственно, в гости. Но на самом деле можно это назвать визитом к врачу. А, потому что вот математик, популяризатор Саватеев, да, большой любитель лыж, Забегов в горы, просто пробежек. циклика. Циклические виды спорта, да, ну такие? Наверное. С повторяющимся <звес> паттерном движения, да. А, ну да, да, да, конечно, не то, что я взял груз, я… <звес> какой я груз тут возьму. Я вот больше люблю с грузом работать. С грузом? То -то. Да. Я вообще да? кандидат в мастера спорта по самбо. Вот, то есть я О! со спортивным прошлым, как говорится. <звес> вот, потом э, лет шесть занимался танцами различными. потому что танцевать с красивой женщиной приятнее, чем бороться с потным мужиком. Это практически. <звес> <звес> вот, э, рок-н-ролл занимался, танго, танго, танго вообще великолепно. О, блин, великолепные вот танцы. Да. Вот. И потом, вот у меня был такой, знаешь, стал мастером спорта по работингу. Такой вид по спорта. Работинг, работинг. Это такой вид спорта, когда прям, берешь, встаешь, и 18 часов в день работаешь. А, вот-вот-вот-вот-вот. международного вот, вот, вот, класса. Да, да, понял, да. Класса, это знаешь: литрбол, работинг. Альтернативные виды спорта. да. Вот. И сейчас понял, что попал в клуб за 30. Называется, знаешь, это когда что был как раньше, уже что-то надо делать. Вот такой клуб Кому за 30. У меня было другое определение, у меня было определение, вот возраст как бы детства, когда ты бухаешь и утром ничего нет, вообще ничего не происходит, да? Юность там, средний возраст, когда ты бухаешь и утром плохо. Ну а старость это когда не бухаешь, а утром плохо. Но я еще, в принципе, я старости еще не достиг. Но тем не менее, есть несколько вопросов, которые я вообще-то и так собирался как-то обратить к какому-нибудь врачу. А... Когда вышла возможность взять и обратить их просто на канал, да еще заодно вот коллегу взять и порекламировать, да, так это просто самое оно. Да? Вот смотри, видишь руку? Да. Вот она, нормальная рука. Вполне. Нормально, да? И вот рука. Угу. Вот, значит, я на этих руках хожу на лыжах там вплоть до 100 километров за один день. Угу. У меня ежегодный марафон. Вот Коньком? Нет, классика. Классика, классика. Причем это не то, что там кто-то нарезает на нас, для нас ратраком лыжню, нет. Это такая как бы любительская лыжня, угу. она, конечно... Она, в принципе, кладется в отличие от наших обычных выходов, когда идем 60 км и сами тропим. Ну, ну я меняетесь в только. Группу, это, да, в группу понятно, да. тропильщиков не попадаю уже по старости. Вот. Там человек 10 таких самых крутых фигачит, а мы сзади по этой лыжне идем, Ну, еще, ещё, которую снега зависит. Если снег вот такой, то, конечно, тропят почти все иногда, тогда я тоже троплю, Вот. Но вот это вот отдельное такое мероприятие, праздник сезона называется «100 км за один день». Ну, я его прохожу худо-бедно, медленно, не, не быстро uh -huh. прямо скажем. Прохожу далеко не впереди, там не в середине. Ну, может быть, иногда в лучшие годы бываю где-то в середине, а в основном ближе к концу. Uh -huh. Ну, все было бы ничего, но только э, недавно, значит, э, был проведен там курс лечения кожи на ногах, которая трескается uh -huh. все время, и сюда вкалывали много раз какое-то вещество. Паление, uh да? -huh. Да. И вот теперь вот движение «взять рюкзак», вот, угу. так, вот, вот, это, вот, вот это движение я сделать почти не могу. Охватывая, да. То есть я могу, но мне очень здесь становится вот реально больно. Да, я тебе даже скажу, что это не из-за того, что тебя кололи. А или... это пожалуйста. То да. есть вот правая рука. Это есть два способа поставить диагноз. Первый – это проводить много тестов и потом поставить диагноз. Второй – это называется распознавание клинического паттерна. Распознавание клинического паттерна, когда ты типа это тысячу раз видел э, и уже да, говоришь, да, да, что да, это, да, а, потом да. а потом подтверждаешь тест. А да, потом подтверждаешь Да, у тебя эпикондилит, я думаю. Мы как? сейчас посмотрим. Эпикондилит. Это э, боль в месте прикрепления мускулатуры. Вот. Очень часто это бывает. Да, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, очень, да, вот. Это супер классическая штука. Ага. А, она очень часто идет от перенапряжения мускулатуры. Кстати, если хочешь полечить, у тебя это кстати, хорошо лечится. Вот. Ну, вот классическая точка эпикондилита. Вот вот здесь, вот, вот, вот О, да, да, да. да, да, вот, да, вот. вот и... она, вот она, <смех> видишь, как это, распознавание клинического паттерна, да, <смех> вот, и, э, смотри, э, в принципе, это суперстандартная спортивная травма, называется локоть теннисистого, что это характерно для тенниса, они очень много активно работают кистью, вот. но на самом деле это воспаление, да, укрепление мускулатуры, и чаще всего из-за перенапряжения мускулатуры. <смех> А, ну, то есть то, что я отжимаюсь, например, каждый день на кулаках, это тоже может играть роль. Нет, тут скорее ну, работать с кистью, через хват. Вот. Потому лыжи. Что... Как, лыжи, раз. как вот, раз лыжи, лыжи да? да. И а, ну вот если ты хочешь прям поговорить прям вот об этой штуке. Но а, эта штука, а, это значит, я могу честно сказать, я, я, я с ней жить могу. То есть фокус она как бы и улучшить ее прямо сейчас. Давай. В прямом эфире. В <свят> прямом эфире? <свят> да. Ну, смотри, ну давай. Какое тестирование обычно? Давайте сначала <свят> лог, посмотрим, расслабься. Значит, смотри, есть вообще, давай представьте немножко, чем я занимаюсь вообще, да, то есть кто, кто, кто я такой. <свят> вот, э, я врач спортивной медицины, реабилитолог, мануальный терапевт, да. Я уже стесняюсь говорить, что я доктор остеопатии, да, сейчас такой идет негатив жесткий на остеопатию, но я еще и доктор остеопатии. Вот. А что, что, что такое остеопатия? Остеопатия, ну это такой, скажем, вид альтернативной медицины. Как я обычно говорю, мануальная терапия с шизофренией примерно 50 на 50. Вот, ага. и, э, грубо говоря, ну, был такой период, когда я да, занимался это, этим, этой вещью, но потом вот как-то больше стал заниматься американскими и европейскими методиками мануальной терапии и реабилитации. Они мне более понятны, потому что они строятся по логическим принципам очень четко. Uh -huh. Вот, и у нас любой сустав, да, это две суставные поверхности, связочный аппарат, Мышцы и нерв, которые их питают. Да? И вот проблемы где-то там. И, соответственно, дальше надо понять, в какой части проблема. Например, классический осмотр при твоей проблеме начинается с очень простой вещи, называется измерение амплитуды движения в локте. То есть сгибание. Расслабься. И вот смотри, в конце амплитуды боль есть или нет? Или нормально? Нормально, в принципе, не больно. Вторую ручку также согнем. Ну вот, амплитуда примерно одинаковая, да, то есть нас будет интересовать... Угол, да, вот этот? Да, угол. Если угол будет вот, например, такой на одной руке, а на другой другой, нам нехорошо. Опять же, нехорошо, если, например, в конце сгибания мы чувствуем боль. Нет, такого Смотрим, разгибание. Ну, опять же, для твоей проблемы не характерна, проблема внутрисуставная, да, но все равно это надо проверять. Есть боль в конце амплитуды? Mm -hmm. Тоже нормально, да? Расслабь, mm -hmm. расслабь. Активное разгибание тоже нормально да да я, я уже сам нащупал что только не, при подъеме это, это груза а -а -а. вот и первое говорим что сустав стоит нормально да то есть на сгибание разгибания в норме так вот поскольку здесь сустав хитрый надо обязательно проверить еще ротацию кисти но тоже вроде бы чуть-чуть вот тянет да немножко, вот здесь да. Угу. именно здесь на да, да, да, да, да, да. Ну, что мышцы натянулись но тоже блокировки не чувствую. Вот, на самом деле проблема мышечная, теперь проверяются мышцы. Так. Собственно, здесь Могу крепится... Могу отжаться по-другому. Смотри, здесь крепятся разгибатели кисти и пальцев. Разогни вот так пальчики и кисть на себя, на себя, на себя, на себя. Вот сюда возьми, максимально разгиб. Вот, и теперь смотри, вот так есть боль, удержи, держи крепко. Туда передает Да, есть. Вот, видишь, не только хватать больно, на самом деле тебе больно разгибать. Вот, потому что вот эта боль идет от укрепления разгибателей, разгибателей, не сгибателей. Понял, да, идея? Вот, просто когда мы включаем сгибатели, мы автоматически включаем и разгибатели. Сейчас у нас мышцы с... всегда ага. работают пары, агонист-антагонист. Ага. Вот, и поэтому, на самом-то деле, просто ты в жизни больше держишь хватательное ну, движение, да, но а? проверка идет так. Теперь да. смотри, а, еще раз на себя кисть. Да. Вот, мы предполагаем, что... Сейчас найду какую-нибудь мышцу зажатую, где у тебя тут? Ну, где Смотри, пережимаю, ну, создаю альтернативную точку фиксации. Так. То есть у нас здесь идет воспаление точки фиксации. Держи крепко. Боль больше, меньше? Да, а вот здесь немножко болит, но здесь нет, нет. А там нету? Нету. Понял, да? А если не пережимаем? держи? Да, да, да, да, да, сразу же сюда. Понял, да, идею? Да. То есть фактически каким образом мы подтверждаем диагноз? Я предполагаю, потому что я такое видел 2 два миллиона раз. А это фичная спортивная болезнь, Это очень, это очень часто. Ну, знаешь, я единственный раз видел, не у спортсменов, девушка секатором работала. Ну, секатор, это такие ножницы для кустов. а С пружиной. Очень так, тяжело продавленные. Понял, понял, тоже получил такой локоть. Ага. Вот. И, собственно, как я подтверждаю диагноз? То есть я думаю, что эти мышцы перегружены, укорочены, и э, они начинают очень сильно тащить за место прикрепления. Место прикрепления у нас идет, называется НТС. Это где э, О -о -о. Я сейчас, сейчас да. тебе лучше вот, где сухожилие проникает в кость, врастает. И когда мышца оказывает нагрузку, она как бы выдергивает себя из кости постоянно. Понимаешь, да, идея? И если мышца перегружена и укорочена, то при включении она начинает очень сильно себя выдирать из костей, и там возникает подрыв частичный и воспалительный процесс. Штука эта, к сожалению, очень любит быть хронической. То есть она может там годами болеть, поэтому лечить ее надо. Мне мой друг сказал, это говорит, у тебя произошло первый раз в 48 лет. Всего-то, да? Я, говорит, тебе завидую, да. Я как-то был, нас сейчас на карантине, очень модно все приносить в онлайн. Вот. и поэтому я умудрился попасть на конференцию, в лондонскую конференцию физических терапевтов, ну, это да. ребят, как я. И там было отделение по локтю теннисиста, 8 часов обсуждали эту проблему. Это очень серьезная, ну, такая, как бы, значимая проблема, потому что, например, если ты профессиональный теннисист, ты не можешь играть. Ну, ну да, просто, вот. ну, ты И теперь смотри, как подтверждаем диагноз, да, то есть а я предполагаю, что это да. место крепления этих мышц я создаю альтернативную да, точку укрепления, да. и они опираются на эту точку, а не понимаешь, здесь, да? да? И стало здесь. меньше, соответственно, болеть, так да. не будет, пассивно не будет. А. Вот, и когда я пережимаю, ты можешь выдерживать нагрузку. Понял, да, идея? Да. Вот, теперь, собственно, как лечить? Ты иголок боишься китайских? Я не... Можете я потыкать в руку чуть-чуть иголок? Ну, я думаю, что можно, в ряду что эфире. произойдет, лучше станет. давай. не, произойдет, лучше станет. Давай рискнем, давай рискнем. Ну, если я в прямом эфире своего собственного канала упаду в обморок, это будет, наверное, шоу. Огонь! Название будет «Саватеев падает в обморок на приеме врача». У меня тут прикол был, я со стоматологом, хирург-стоматолог пришел, уже же знает, они там работают, паука в крови все время. Иголочку ему в шею втыкаю, он такой и сознание потерял. Оказывается, он боялся уколов, но мне не сказал. Ха-ха-ха, сам всем колет, да? Ну, режет, короче, хирург. Так. Вот, и теперь смотри, по поводу, мы смотрели план, ты хотел спросить по иголок. Нет, это просто я сказал, что ты занимаешься иголками, а я ничего про них не знал Ну вот, давай два слова об иголках расскажу. Знаешь, у нас есть китайская медицина, где очень сильно используются иглы в эксотерапии. наверное, слышал, Иголки, кстати, китайцы. Ну, слышал, конечно, да, слышал китайскую медицину. Я этим не занимаюсь. Вот, соответственно, есть такое, называется книжка такая, «Симмонс и Тревел. Меофасциальные боли более дисфункции». Вот такой, как «Война и мир» два тома. Вот, это такие американские деятели, которые описали все зажимы во всех мышцах, как, какую они дают симптоматику вот, и как это лечить. Так. Вот, и они предлагали в свое время брать шприц с новокаином и вот так по мышце колоть в эти точки, которые зажаты. Потом оказалось, такой был Карл Левит, очень известный иммунолитерапевт, он вдруг решил попробовать место новокаина отъезд раствор ввести. И оказалось, что срабатывает точно так же, как и новокаин ввести. Угу. Потом он То решил, а если просто шприцом. Оказалось, да. что тоже срабатывает тоже так срабатывает. же, как и Вайд. Потом подумал, а что тыкаем шприцом, когда у китайцев есть замечательный инструмент, оно а тоньше и менее травматично ага. Вот. Поэтому этот методик называется сухое и глукало. Сухое, потому что на не используется. Слушай, это просто это нечто. Вот. И например, да. Обрабатываем так. тебя спиртиком. Давай все по-медицински сделаем. Да-да-да, спиртиком. Отличный Старый запах, запах молодости, да. Да, да. Когда я дежурил в больнице городской. Очень интересно. Теперь, что мы делаем? Надо найти вот в этих мышцах зажимчик. Найду, где-то здесь должен быть. Ну, тут вот есть что-то. Да. И теперь смотри, вот этот зажимчик надо. Воткнуть Поместить иглу. иголочку, да. Но здесь, смотри, что мы ищем? Мы ищем центр спазма, который должен э, дать патологический рефлекс. То есть У нас в норме мышцы на введение иглы не реагируют. Uh -huh. вот. Но при попадании именно в вот эту триггерную точку, этот патологический спазм в мышце, должна произойти локальная судорожная реакция. Мышца поддергивается. знаешь, как будто молоточком по коленке mm -hmm. ударили. Так. Это терпимо, вполне. Вот. Но это означает, что я попал, как бы. Вот. Так, поехали. А -а -а -а. Ну, похоже, ну, по крайней ну, мере, Болезнь, похоже. да. Расстрел есть? А... Пока не чувствую. Ну, я чувствую какую-то небольшую боль. Расстрела пока нет, почувствуешь, когда мы идем. Терпимо? Ну, Пару да. точечек возьму. Кого? Пару точечек, говорю, возьму. Ага, а, в смысле еще, да? Ну, смысле да, да, да, да, тут еще, еще, не переживаю. О, попал. Да, э, ну немножко другие ощущения, скажем так. Пробивает, да немножко. немножко и пальцы ощущения, да. О, попал. Ага, ага. Еще попал. Вот это ищем. Ага. Почувствовал рефлекторное вздрагивание. Ну, ты его контролировать да, не можешь, как бы. Происходит и довольно, ну больнее, чем было, да. Ну, вот, терпимо, да попал хорошо, прям. Но ищем именно это. То есть до этого была точка пустая. Почувствовал никаких реакций этих uh -huh, поддергиваний uh -huh. не было. Ага. А, вот, сейчас, погоди, надо еще... Уже хочешь убежать? Нет, нет, нет, я терплю, я терплю, нормально, нормально, терпимо. Вот. Я думал, это, что это после этих уколов ускорится... произошло, по крайней нет, мере. Нет, это перегрузка. Вот, а э, где же я мог перегрузить? Ну, ну, я всегда всегда докатаюсь. Слушай, может быть, или темляк, или как-то по-другому там э, толкал, или там еще что-то. Да, интересно. Вот, но, я, я просто вот меня, меня это волнует рука только в одном плане, что я хочу, ну, хочу продолжать. Слушай, лыжи у тебя довольно острый да? процесс. Ну, то есть, на самом деле, у тебя пальпация, ну, то есть, при прикосновении к зоне, прям, ну, резкая болезнь. Пальпация, пальпация это щупать. А, это щупать. А. Пальпировать только по латыни. Знаешь, врачи же ненормальные люди, не могут по-человечески ну, разговаривать. Ну, мы тоже, у нас рациональные числа вместо дробей, там, коммутативность вместо перестановочного закона, то есть у нас тоже так, нарочно, ну, чтобы не, чтобы не пришел, что попало, да, конечно. Вот, причем, знаешь, что интересно, попал еще, причем, что интересно, что часть медицинских терминов на латыни, а часть на греческом. То есть, например, желудок, он и стомах, и гастер. Слышал гастрит, конечно, слышал. Стоматология, он еще из томах. Вот, прикинь, короче. Нет, и бывает, что очень. Конечно, у меня это, у меня это как это была спящая язва с гастритом, всякими гастродол, гастродо-ни, да, гастрит, гастродол-до-ни, да. Все это было долгое время. Я раз в год или в два делаю, проглатываю кишку. Да. И делаешь. мне говорят, что все спит в том же положении, язва не просыпается и хрен с ней. Слушай, ну вот честно, а, совет, эм, да? И никакой ее лет не видно нынче, сейчас, расскажи. типа. Сейчас мне 48 лет. 48. Вот я считаю, что после 45 лет раз в год кастроколмускопию стоит всем делать. Ко это в жопу, да? Да. Причем это сейчас, знаешь, ой, это сейчас, нет, слушай, это, нет вообще не противно. Сейчас это, нет, сейчас это нет, сейчас это делают под наркозом. То есть вот я тоже делаю, мне нужно дают наркоз короткий, то есть а это небольшой, просто наденешь сон. И тебе дало туда и туда сразу. Ты просыпаешься и все уже закончилось. Без меня, как говорится. Дети все молчат, происходит. да? Ты просыпаешься, тебя уже и Да, да, да. Ну что делать, как бы. Но зато, ой, дети не смотрят. Зато ты здесь не участвуешь в этом процессе. Да, понятно, да. Без тебя все происходит. Ага. Вот и да. ну, несколько раз попали, ну сейчас проверим. Угу. Смотри, идея какая, э -э должны быть ощущения в зоне, где мы э делали проколы, но должно упасть уменьшить ощущение на этом на да? да? На себя сделаем, держи крепко. Боль больше, меньше? Ну, наверное, поменьше. А давай рюкзак попробуем поднять. Да, пожалуйста. Ну, легче гораздо. Проще стало жить? Да, абсолютно. И что, так и будет дальше? Фокуса, фокуса. Слушай, ну вообще, короче, ты в Москве живешь? Да. Поездим, у тебя полечим просто. Вот. А еще это... Не, ну, я, ну реально, вот я поднимаю его. Вот. Но оно, оно болит? но меньше. Но, но оно как бы болит, но... э, ну, как, ну как прогнозируемо. То есть, ну... О, то да, есть, Здесь какие, и, интересно. какие этапы работы идея. с этой штукой. Да. То есть, первый этап, это снять спазм. Я там обычно еще ударно-волновую делаю по мышцам, чтобы немножко mm -hmm. расслабить. Второй этап. Это самый главный. Нужно правильно закачать. Дело в том, что э, если правильно не укрепить мускулатуру потом, это опять будет, э, опять будет возвращаться угу. вся эта история. Сейчас еще мы на тебя наклеим полустыречек небольшой. Так, на это я положу. Какой да, больше цвет нравится? Черный, синий или бежевый? Ну, черный, наверное. Ну, да, Но черный. Заметил, кстати, по статистике, черные людям нравятся больше. Да, о! А я, кстати, да, я что-то об этом не подумал. Меньше да. осталось да, да, Да, да, да, да. Вот. Прикольно, да, с иголками? Ну, да, ну то есть, да. Вот, и... Угу. Понял. Ну это совсем не болит? Это немножко болит? Не, но, ну конечно, слушай, да. ну без магии, как бы, мы же... Мы без магии, да? Угу. Без магии, но на самом деле а, в чем... Проблема, например, как эту проблему лечат ортопеды, да? Ортопеды очень сосредотачиваются вот на этой точке болезни, угу. вот на этой болезненной точке. Да. И начинают сюда колоть уколы, стучать ударной волной да. сюда, там, мазать мазями, а проблема-то здесь, понимаешь, да? Проблема в мышечном дисбалансе. Угу. И знаешь как, вообще в моей профессии очень интересно с точки зрения подходов потому что посмотри вот кардиолог да да вот он как бы лечит сердце и все кардиологи примерно ну одинаковые его лечат. У них есть там споры по поводу таблеток там разных схем и так далее вот но нет такого что один э, лечит через пятку другой лечит там не знаю через э, свечение лампой там еще чего-нибудь да вот а заметь в опорно-двигательного аппарата да как бы если у тебя болит спина или сустав как много разных специалистов это лечат. И массажисты, и йоги, и ортопеды, и неврологи, и мануальные терапевты, и реабилитологи. И mm -hmm. даже психотерапевты отлично лечат спину. И, ну, то есть, на самом деле, такое количество специалистов, которые лечат, и у всех, у каждого свой подход и свое мнение. Это вообще же потрясающе. Вот. И... Э, давай, заклею немножко. Так. И смотри, какая история. Что, э, например, я вот базовый невролог вообще, да? Когда нас учили на кафедре неврологии, нам говорили, есть боль в спине. Называется дорсопатия неуточненная, то есть, что-то сзади непонятно что диагноз. Такой диагноз может с ним лечиться, кстати. Вот, если болит поясница, то ты ставишь диагноз, знаешь, какой? Люмбалгия, то есть, болит поясница по-русски, Вот, дальше... Диагноз болит поясница. Дальше, соответственно, идея какая, что... Может стрелять в ногу тогда с ушазом, может и стрелять, тогда без эшиаза, да? uh -huh. И а, дальше идея какая, что у тебя есть боль, спазм и, например, что-то с нервом. Какая логика дальше у неврологии? Смотри, есть боль и воспаление, есть Таблетка от боли воспаления, называется нестероид, а противовоспалитель, например. Тестероидные. там, ну, там, немесил какой-нибудь, там деклофенак, ну, слышишь такие названия, да? Деклофенак слышно. Ибупрофен, там, не знаю. Ну, то есть, вот остальные два не слышал. Ну, противовоспалительные деклофенак. препараты, да? да? Вот. А, есть спазм, у нас есть таблетка от спазма, медокал, например, сердолут, ну, то есть медокал. миорелаксанты называются. Медокал. Медокал. А, не до да. А, то есть, э, есть э, что-то с нервом, давай витаминки группы Б, например, мильгаму поколем. Вот, то есть, э, логика построения процесса, понимаешь, да. какая, да? У нас есть там три симптома, у нас есть три таблетки. Вот мы их дали, и дальше то надеемся, что… мы лечим что... Э, не, не болезнь, а ее, как бы, проявление, а тут, да? знаешь, все зависит от диагноза. На самом деле, это о, супер важно тип мышления. То есть, как ставится диагноз, например, в неврологии? Те приходит человек, да, делают осмотр, опрос, там рефлексы, нервы все проверяют, МРТ, например, делают, да, и дальше да. выставляется диагноз. То есть диагноз какой, например, там люмбо-ишалгия, то есть болит поясница, отдает в ногу, по-русски, да? Люмбо-ишалгия. Вот. А дальше, там, не знаю, грыжа диска L5-S1, ну, к примеру. Откуда он берется? Первое, это МРТ, на нем грыжа. Они, он видит грыжу, да. пишет грыжу. Да? Да. Второе, он видит там боль в пояснице, он пишет боль в пояснице. Видит там боль в ноге, пишет боль в ноге. Так. И в итоге у нас э, диагноз это грыжа и симптомы. Согласен? У нас дальнейшие действия должны строиться на диагнозе, потому что после постановки диагноза есть клинические рекомендации. То есть, что э, тебе ну, рекомендуют с да, этим да, делать. Да, да. Вот. И если ты ставишь диагноз от симптома, то ты работаешь от симптома. А когда ты работаешь от симптома, если у тебя есть боль, то у тебя противоболевые, понимаешь, да? Там? Да. Вот, и э, логика ага. такая. А если мы работаем э, болезни, с да? механическим диагнозом, то есть, например, э, я работаю, по большому счету, как за границей работают, называется, физические терапевты. Это такие специалисты, которые работают без таблеток, без уколов, а именно, там, в основном, ЛФК, массаж, мануальная терапия, угу. Вот, иголочки всякие, ну, то есть, без медикаментозно. Там диагноз другой, то есть, он называется функциональный. То есть, приходит человек. А, ему смотрят, как он прогибается в пояснице назад, как он наклоняется, да, какие спазмированные мышцы, да? а, нерв, например, застревает или да. двигается, да? и а, там диагноз будет, например, ограничение экстензии, то есть нарушение прогиба назад, плюс, а, например, нарушение скольжения нерва. И у тебя диагноз а, – это то, что нарушено механически. Не то, что болит, а что нарушено механически. И дальше у тебя какие действия? Действия по устранению механических причин. Понимаешь, да. Да? То есть не гнется позвонок, надо расшевелить надо позвонок. Да. Если у тебя э, мышцы не удерживают нестабильность, тебе нужно дать упражнение для стабилизации. Если у тебя не скользит нерв, у нас есть упражнение для улучшения скольжения нерва. А симптомы здесь да, и, они идут как э, сопутствующая тема. То есть, ну, грубо говоря, если ты убираешь механические признаки, симптомы сами уходят. Ну да. То есть у тебя, грубо говоря, ну, вот понятно, этот диагноз, да, да uh -huh. он э, по хорошему, да, там медицинский называется латеральный эпикондилит, то есть воспаление вот этой вот точки. Uh -huh, uh -huh. И когда мы имеем диагноз воспаления точки, мы начинаем эту точку радостно лечить, потому да. что у нас диагноз воспаления да, точки, да, да, да, да, воспаление точки. Правильно, надо взять воспаление в точке. Да. Я с этой точки ничего не сделал. Я сейчас работал на мускулатуре, потому что диагноз э, э, латерального эпикондилита. Будет э, с функциональной точки зрения, это будет мышечный дисбаланс uh -huh. э, мышц предплечья. Так. То есть если мы имеем мышечный дисбаланс, а это а, да, вот это предплечье, это плечо, а это предплечье. То есть рука. Все вот... думают, что плечо, это вот здесь, это над ну, да, да, да. плечо, это над плечо, плечо, предплечье. Да. Вот, вот, соответственно, мышечный дисбаланс и мышц предплечья. Да. Ага. И смотри, если мы имеем мышечный дисбаланс мышц э, дисбаланс мышц то предплечья, такое лечение. Сбалансировать мускулатуру, правильно? Ну да. Вот, то есть не про точку мы говорим, а про баланс мускулатуры. И я что сделал? Я вижу, что здесь перегружено, да? А, и если здесь перегружено, здесь первое, что нужно сделать, снизить тонус. Да, мы нашли вот эти триггерные точки, я их расколол. Что? Да, снизился тонус в этой области. Сбалансировался между сгибателями и разгибателями чуть-чуть больше. У тебя сразу упал болевой синдром. Ну, ты проще стал работать. Угу. Понимаешь, да, идея? Да. Вот, то есть вообще подход другой. Причем сейчас вот попробуй, кстати, с тейпом еще раз взять эту штуку, еще проще станет. Ну да, то есть у как бы остаточная боль есть. Но она также есть, она... но Nasio еще будет попроще. Да, ага. Вот, соответственно. Это тейп... вот теп, да? Называется? Да, к нейзу тейп, он для чего нужен? Ага, Нижний вот. слой нужен для активации кровотока, потому что ты, когда двигаешься, здесь такие складочки появляются и разгибаются. Это ну, как вот насос так, такой. Вот. Вот. Вот. А говорю, верхняя лыжи, закрепочка, да, видишь, я с натяжением сделала, она немножко поддавливает мышцы, uh -huh. потому что я ее вот руками сделал. Да. Кстати, есть, я тебе тоже посоветую, есть такая классная вещь, называется артес при локте теннисиста. Артез, при локте теннисиста. Это такая закрепка, которая вот здесь передавливает мышцы, Да. и вот будет такой же эффект, как я держу руками. То есть альтернативная точка фиксации, которая разгружает вот эту точку фиксации для нагрузок. То есть когда тебе нужно нагрузиться на палках, например, пока ты не долечил еще эту вещь, тебе нужно вот такую, ну я тебе покажу, прикупить такую штуку, а -а -а. которая будет давать дополнительную точку фиксации. Да, понятно. То есть, но здесь не надо, только на больную руку. Да, конечно. Есть, все развлечения, такая, а все будет... развлечения только на больную, только на больную все, руку. Всё понятно. Вот. И тут, знаешь, как здесь мы не нужно. упираемся в уровень причинности проблемы. То есть, фактически, у любой проблемы есть разные уровни причинности. Вот ты приходишь говоришь, у меня локоть болит, да? Да. Мы можем сказать, почему болит локоть? Можно так сказать, с нейросизиологической точки зрения. Выделяются э, вещества, которые раздражают ноцицепторы, болевые рецепторы, там передается в мозг информация, там ну, начинается да, как чистый, боль. Чистый, чистый такой, Да? да. Ну, это же объяснение. Почему болит, да? Потому ну, что угу. вот это. Вот другое объяснение, почему болит, да? А, потому что мышцы. И например... тогда ответ: выпей водки и болеть не будет. Да. Потому вот. что не будет восприниматься как боль. Да? Да? Другой уровень, например, причинности. Да. Мы говорим болит, потому что здесь репятся мышцы, да. они подрываются и поэтому болит. Да? Да. Тоже объяснение. Третье объяснение, потому что перегрузил, поэтому болит. Да, вот я боялся, я боялся, что ты скажешь, там, не катайся на лыжах, а я не могу не кататься Ну, затяжку сделаешь, ко мне похоже, что да, это пройдет, еще. да. А, другой вид объяснения, да, там, перегрузил, там, например, да, <грух> грубо говоря. Ну да. Вот, и в зависимости от того, на какой уровне причинности ты подхватываешь процесс, а, так ты на него и влияешь, потому что ну, грубо говоря, кто очень сильно сосредоточен на биохимическом уровне, они начинают работать, пытаться препараты новые какие-то придумывать от воспаления, там еще чего-то для заживления, еще кто-то, кто, кто сильно сконцентрирован на уровне механическом, ну, я довольно сильно сконцентрирован на уровне механическом, да, механика, да? Да? вот, да, я да. буду говорить о том, что нужно вот здесь балансировать мышцы, здесь расслабить. Кто больше сконцентрирован на технике, например, это либо спортсмены, либо их тренера, да, они говорят, давай-ка другой нагрузочный вариант. То есть я с бегунами много работаю, да, у меня да. очень много перегрузочных проблем в ногах. О, кстати, я а покажу, тоже есть, да? Да. Ну, да? Вот, и идея какая-то, мы говорим, я говорю, надо расслабить, закачать, а тренер будет говорить, нужно изменить программу нагрузочную, ага. и тоже это повлияет на тебя, понимаешь? Да? Ага, То есть да, разные да. уровни причинности, я уже не говорю о психосоциальных То уровнях. То есть, катайся без палок, например, да, да? Ну, не буду болеть. психосоциальных уровнях причинности, слушай, очень интересная вещь, раньше, вот, когда мы приходили на обучение терапии, ну, я в основном хожу по иностранцам, Базовые уровни, они, знаешь, там кость стоит так, кость стоит так, здесь крепятся мышцы, здесь расслабить, здесь потянуть. Вот тут были, да? да а вот сейчас я уже хожу на, ну, знаешь, такие сильно продвинутые курсы, знаешь, uh -huh. такие прям типа совсем такие. Вот, и вот на последнем курсе по иммунальной терапии мы э, ни одной манипуляции не обсудили. Знаешь почему? Мы говорили о хронической боли и психосоциальных факторах лечения. То есть фактически мы поговорить собрались, потому что э, на самом деле, на самом деле, э, Наша психика, да, наша личность влияет на ход лечения просто потрясающе. Это, знаешь, как у нас, когда учился на остеопатии, у нас приезжал такой препод, такой пожилой, его спросили, а с какими пациентами вот вам тяжелее все справляться? Там, ну, как думаешь, сказать, грыжи там, не знаю, там, артроз, еще что-нибудь, с тупыми. Почему? Это, кстати, есть клинические исследования, которые говорят о том, что уровень интеллекта напрямую влияет на исход заболевания. Потому что человеку, например, вот с таким вот заболеванием, объясняешь. Дядь, тебе надо там делать то-то, то-то, то-то. Он а -а -а", пошел и начал тягать дальше. Не понял, да? Там. Вот. Или ему, например, доктор говорит, надо волшебный укол, дипроспан, да, гормоны, да, воткнуть, у тебя все пройдет. Человек даже не подумает, а если так как-то как странновато, все просто, да? Вот. И, ну, то есть, грубо говоря... Люди, которые так сказать не отягощены логическим мышлением, очень часто пытаются найти как можно более простой способ, знаешь, волшебную mm -hmm. таблетку, mm -hmm. чтобы им что-нибудь там укололи, mm -hmm. там налили, съели, выпили и все это все прошло. Вот. Но, к сожалению, вот в медицине, особенно в мо... с опорно-двигательным аппаратом, очень вредно mm -hmm. лечить, э, знаешь, как механику химии. Они из разных миров немножко. Да, понятно, понятно, понятно. Да, очень интересно. Слушай, ну с бегом связана еще одна ситуация. Ты Ох, прямая да. Ой, болельщики, а подписчики. У тебя 200 бега... тысяч. А, а, Подписчика э, болельщ... подписчиков 200 неделю, тысяч. Точнее, да. Но... Не, нет, Короче, она. вот она, красавица. Вот, значит, вот, вот такая вот блямба. Угу. И летом она, конечно, становится больше. Впрочем, зимой наверное, она просто не видна а за одеждой. Вен. Вот. Это грыжа сухожилия или это венам? Больше на вен похоже. А ты УЗИ делал? Не, никогда. Ну смысле, Вы Вот, вот этого не места нет, не видел, не делал совершенно. Я бегаю или я там зимой я только на что уменьшается, уменьшается? Она не могу сказать, потому что Отогрузка. слежу за ней. А, да, нет, когда я хорошо пробежался, а вот эти все вот они как бы торчат чуть лучше, но вот А вот... Она реагирует? Больше всего похоже на Когда я сюда вот здесь отзывается какой-то сосуд. Угу. Больше всего похоже, конечно, на расширение. Бегаешь компрессии? Ну, в компрессионных? Нет, нет, нет. А почему? Тебе, тебе а ну... положено. Прям положено. То ну, есть смотри, у тебя достаточно выраженный варикоз. И это вообще варикозный узел очень похоже. То есть это не ортопедическая проблема, это расширение вены. Так, так. да. Вот. И по-хорошему вот с таким уровнем варикоза бегать нужно в компрессионных гетрах. Таких а, высоких. жарко просто. Я бегаю обычно ну, плюс жарко, 25 -30. Это, конечно, хорошо, Дилетом, но просто да? может нет, прогрессировать. может. Да? То есть даже она у тебя же вылезла, ведь, да? но у тебя не было этой шишки. Ты знаешь, она вылезла сколько-то лет назад. Сколько, я не могу сказать, может быть, пять. От УЗИ, я не помню... УЗИ я не нижних конечностей делал? Нет. Глубоко. Да. То есть вот смотри, как бы опять же я да как бы спортивный врач там, мануальный терапевт э, в принципе то есть это как бы не моя отрасль но вот ты это видел да? я 400 приемов в месяц ввиду. я видел по-моему все уже штуку можно видеть вот знаешь поэтому там соседка соседка скажет ой сейчас что покажу да буду отработать как гинеколог вот соответственно с этими вот венами что происходит при беговой нагрузке все-таки нам хотелось бы поддержать немножко отток с ног, потому что, скажем, мышца работает активно, ей требуется хорошее кровоснабжение. У артерий, у них стенка мышечная, они хорошо работают обычно, а у вен стенка, ну, так скажем, тоненькая и слабая. Вот, поэтому вены склонны расширяться и перенакапливать в себе кровь. Так. Вот. И, соответственно, когда есть вот такие проблемы, что происходит? Uh, у тебя мышца работает, она запрашивает больше uh, кислорода, больше питания. Она идет с кровью, да, то есть идет увеличение артериального притока крови в икру. Ну, в икроножную вот мышцу, сюда. в бедро, да? там, ну, в, да. в ноги, в ну, да, ну, общем. Да. Вот, uh, и когда идет вот этот вот призыв туда крови, она же должна и удаляться тоже. Ну, да. то есть подходить венозная кровь. Вот, А э, венозный возврат у тебя с ног нарушен, потому что есть варикоз, ну, то есть эти вот расширение. Uh -huh. И получается, ты приток заказываешь, а ток не улучшаешь. И там может усиливаться застойное явление, то есть они больше вы, вы, вы, вылезают. Почему? Просто их больше венозной крови там. Uh -huh. То есть э, попробуй, кстати, тебе вполне возможно, что тебе после... ну То есть если ты будешь гетры э, именно беговые, спортивные, компрессионные гетро, ты не путай, есть компрессия медицинская такая вот. Сейчас, беговые, спортивные, компрессионные, ну, гетры, спортивная, да? спортивная компрессия, то есть у нас компрессия есть медицинская и спортивная, они, они очень разные. Потому что спортивная, собственно, для того, чтобы в них спортом заниматься, да. а медицинская, что для постоянного ношения. Угу. И медицинская, они там бывают разные уровни компрессии, да, там, там первая, вторая степень компрессии. Вот. а спортивные они примерно все одной степени компрессии, угу. и они больше на, на носки по, похожи по консистенции, чем на вот, э, чулки женские, ну угу. грубо говоря. Но они вот такой прям длинный, да, вот, вот такой такие. здоровенный. По, ну ик икроножную полностью гет, Икра... есть... а вот эту часть, слушай, ну вот эту часть э чулки для <связанные>, беговых не бывают, вот, но в принципе, если улучшить отток вот хотя бы до сюда, то а, тут тоже будет и это легче, будет постепенно то, раз... тоже будет легче, да. Она и вот еще стоит, я тебе очень видит. советую сидит и сидит. после бега закидывать ноги наверх, то есть можно так вот лечь на спину на диван и ноги закинуть наверх и полежать немножко, дать отток, чтобы с вен сдренировалась лишняя угу, кровь, угу, угу, угу. это будет очень полезно, хотя бы минут пять. Кстати, стоя же работаешь, я так много лекций читаешь. Ну, я вообще все время, я, честно говоря, терпеть не могу сидеть, хотя приходится разбирать компьютер сидя, но вообще я типичное мое состояние – это состояние движения. Вообще вот, типичное. и а, если, например, стоя mm -hmm. работаешь, именно не в движении, а вот приходится долго стоять, то тоже желательно все-таки какие-то компрессионки одевать. Ну, я даже на лекциях движении туда-сюда бегаю. Да, и, все. ну, знаешь, я, например, когда летел в самолете, последний раз тут вот сейчас летал отдыхать, 14 часов перелет, вот, и э, действительно отекает, отекают ноги. Вот. Очень хороший такой лайфхак, знаешь, для, для, для слушателей. Великолепно встаешь и 30 подъемов на носки. Просто а -а -а. игру запускаешь, усиливается кровоток, становится прилично легче. Угу. И второе, что я делаю обычно когда спина, вот плечи забиваются. Там же вот такие у нас подлохотники да стою подлохотники и делаю вот, так, у, вот так, да? поп поднимаю да, тут фактически вот такие вот отжимания вертикальные ну, да, отжимания то да, ага. есть делаешь верти вертикальные отжимания там ну сколько сил хватает да и там 30 подъем на носок примерно каждые два часа угу. чувствуешь себя совершенно по-другому нет вот этой вот такой знаешь вот, вот это вот несчастный угу. в самолете а, потому что вообще самолет особенно длительный перелет жутко хроматичная тема для шеи Потому что у нас все вот так в самолете спят. Вот так, вот так. Вот. Я один раз как так проснулся, и так и пошел. пошел. Потому что затекает, мышцы спазмируются. Иногда. Более то, что не мог повернуть, там больно было жутко. Поэтому спать в самолете не самая лучшая бывает идея. Или покупать на такие подушки, знаешь, чтобы спать так, вот мордой салат. Обычно вот если я пытаюсь дремать, то вот такой позе. Да, а есть такая подушка специально дувная, она вот здесь ставится, ты бросишь до лица, и ты просто вот так на ней висишь. Вот. Потому что вот эти все боковые длительные вещи. В самолете, особенно где там еще мышцы отекают, не очень хорошо. Вот на, на себе Самолет, отца, да, я недавно про постоянно летаю На поэтому, себе недавно да, проверял. Это важно. Вот. Так что здесь понял, да, здесь Слушай, я сделал ну, УЗИ. Да, а, ну зимой, как бы, мы ходим в термобелье, когда бегаем. Она да? тоже мы поджимает и, немножко. И, и, да, а вот летом-то я всегда в шортах, потому что жарко. Ну, просто жарко. Слушай, Ну, попробуй. Хорошо, посмотри, попробуй. Во-первых, угу. будет легче бежаться. Потому что, когда хороший воз венозный возврат, лучше приток, мышцы лучше омываются кровью, будет проще бежаться. И ноги на 5-7 минут выше головы. Понятно, да. Это я понял. Но сюда ничего не бывает. Ну, по-хорошему, тебе в какой-то момент можно удалять. Есть, может быть, хотят хотя может быть, в какой-то момент ты дойдешь до момента, ну, до такого состояния, что придется эту подкожную вену лигировать. Ее перевязывают и либо удаляют, либо вводят в препарат, который ее склеивает. Вот. Ну, в принципе, ничего страшного в этом нет, но вот УЗИ глубоких вен э, нижних конечностей а -а -а. тебе надо сделать. УЗИ глубоких вен нижних конечностей. Сз... 我們... Нижние конечности это просто ноги, да? Ну да, по-медицински, нижние. Ал алкоголь. Хабитус, алкоголь <visto> нижней конечности. Хабитус пациента. У меня была строка в какой-то момент, учитывая хабитус пациента, написал врач из Иркутска: что-то такое там, учитывая хабитус пациента. Я спросил, что такое хабитус. Мне сказали, что ты такой худой. Нет, смотри, Хабитус вообще это скажем так, такое собирательное ощущение, так скажем, от личности а, тела все и так вместе, далее, да? но обычно в медицине именно хабитус А, или образ жизни еще, да, подожди, да, все вместе. не то, то что есть, худой, не да. то, что образ и, жизни И, э, да. в принципе, вот, например, когда врачи говорят хабитус, чаще всего имеют в виду, либо бухает, ну так, знаешь, а. вот, то есть, ну, как бы, их плохо видит, человек бухает, говорит, Либо ну, то, как, ну, у него да? хабитус, хабитус такой, хилипус да, хилипус, да хилипус, либо, например, его хабитус, учитывая такой хабитус, да, вот, вот, ну, так, скажем, мягче звучит, да? Да, да, да, да, да. Харитус. Хабитус. Вот. Поэтому это у нас так в медицине, знаешь, так маски маскируется. Да -да -да, Математически тоже вот этот все язык, да. Вот, стар -стар Стараются маскировать. Отлично, отлично, отлично. О, а так вообще, ну груд, моя отрасль медицины строится на четких логических построениях. То есть вообще как, в принципе, идет расследование. То есть такое расследование. Знаешь? Расследование... Задача, да. задача, задача, фактически. Там есть дано... Да? Проблемы, да. Вот. И дальше делаешь логические выводы. А логические выводы делаются либо от противного, либо к противному, да. Вот. Идея какая? Смотри, у нас есть там, человек, да, у него, там, он приходит, что-то тебе рассказывает, так. вот, и, например, был такой человек замечательный, Робин Маккензи, вот, он сказал, ну, вообще, вообще прям, я считаю, один из людей, которые очень сильно двинули вперед работу с опородвигательным аппаратом, вот. Он э, говорил о чем? О том, что э, из э, анамнеза, уже, то есть из, из разговора правильно построенного, mm -hmm. можно вытащить огромное количество правильной информации, для которой можно построить гипотезу да, как бы, терапевтическую. Вот. И поэтому разговор по Маккензи строится очень таким специфическим способом. И самое главное, что мы хотим узнать... Это есть ли ну, то есть, есть, ли механический ответ, да, есть ли механическая часть в проблеме. Потому что на самом деле проблемы бывают очень разные. То есть, например, есть там, системные воспалительные заболевания, да, там. К примеру, какой-нибудь ревматоидный артрит, слышал, наверное, ревматизм, да, там. Ну, ревматизм, ревматизм да. слово слышал. Вот, ну, то есть, вот я вообще думал, что это ревматизм. Ревматизм можно сустав пойти, да. А есть э, псориас, наверняка слышал, такие на коже такие элементы, которые да, тоже да. могут на суставы, дать ну, да, да, осложнения. Да. Вот, то есть э, есть там тот же сам болезнь Бехтерева, там есть э, там другие воспалительные там проблемы, там может желудок, в спину отдавать, например. Вот. И э, нам нужно понять да, сначала, есть ли механическая взаимосвязь. То есть, если, например, человек мне приходит и говорит «я вот бегу, у меня болит колено, не бегу, не болит колено». Отлично, это вообще замечательно. Потому что, если человек приходит и говорит «Знаешь, колено было 20 лет, то болит, то не болит, непонятно почему, а что влияет непонятно. Пациент. Могу бегать, прыгать, приседать да, я э не дает паренчу, точное чем. описание да. ситуации. И да? Нету, понимаешь, нет четкой на такой взаимосвязи. Нагрузка, тип нагрузки, симптомы. Да. Симптомы имеются. У меня, меньше... кстати, раньше болело колено, когда я бежал, но потом я сам обнаружил правила исследования, что это происходит, когда я резко прибавляю в километраже. А что правда? Вот удивительно. А через неделю сразу да. 25, да? То есть, смотри, и вот ты. она болит. А если я постепенно весной набираю, то она не болит. <с rich> <speaking> а yeah. Знаешь, я тебе нет. расскажу. Так, такая же идея пришла в голову в Американской беговой ассоциации, которая провела огромное клинические исследование на эту тему. Вот, и выявила, что есть две основные причины, называется overuse, то есть болезни избыточного использования, переиспользования. Вот, и провели на огромной выборке, и определили, что две основные причины, ведущие к overuse, Uh, первое это попытка увеличить объем да? uh, слишком резко. резко. И второе да. это попытка увеличить mm -hmm. скорость. То есть объем тоже, но скорее. И самое mm -hmm. травматичное это попытка увеличения объема с, с попыткой увеличения скорости. Это ну, самое травматичное. Да, да. Вот, И есть даже процентаж, как прибавлять. То есть на самом деле достаточно безопасно. Можно прибавлять не более чем 10% объема в неделю. Mm -hmm. Вот если ты прибавляешь больше 10% объема бегового, ну, да, любого да, вот, ну, циклического в, начале, в неделю. Да? Ты же в начале начинаешь там, например, с 5, но в следующий раз ты же не, не 7 пойдешь, но я все равно 10. То есть это потом, наверное, когда большие дистанции. Слушай, зайдут, ну да? 10% от 5 тысяч сколько? Ну, это, понимаешь, это 500. Сколько? 500. Это, это На это, следующий наверное, раз ну, ты почти... пойдешь 5500. Ну, это же смешно, это же слишком мало. А все, кто сильно смеется, потом приходят ко мне, понимаешь? <смех> <смех> ну, то есть... Нет, ну я к тому, что первые же стартовые, наверное, все-таки не важно. Потом уже, после 20 прибавлять, еще чего <смех> да? Важно. Смотри, у всех очень разная подготовленность. То есть, например, знаешь Илью Варламова? Ну, ну, такой... Я его... Кудрявый такой, молодой человек. Да, ну, ну, ну, конечно конечно ну, ну, ну, я его лично хорошо ну, знаю, но... лечу регулярно. Вот, он э, начал бегать. Я о нем слышал. Вот, да. и бегает он по 10 километров каждый день. Без перерывов, без разминок, заминок, ОФП, ЛФК, mm -hmm, да. вообще без... Фигачки, всего. Фигачки. Вот, я к нему тоже приходил на интервью, там его осматривал патологически здоровый человек вообще все суставы, мышцы все работают отлично, но почему у него так хорошо пошло и он не травмировался поначалу? Потому что он очень много ходил перед этим, то есть у него объем ходьбы. Ну ладно, я все время хожу. Тоже. Вот огромный да, объем да. ходьбы, поэтому ему так легко да, далось ходение, бега. Да, понимаете, понял, да? Ага, да. Вот, но когда он пробежал в Турции марафон, он схватился себе стресс перелом большеберцовой кости. Вот, то есть это перегруз большеберцовой кости. Вот, и тут надо понимать, что человек, который, например, много ходит, ему легко ну, можно сильно наращивать, да, но если ты сидишь в офисе на попе ровно, ездишь на машине и ты ходишь, там не знаю, тысячу шагов в день и пытаешься побежать 5 километров, для этого уже будет не смех. Я же несколько лет отработал главным врачом в школе, самой большой в России, школе для взрослых людей по бегу, триатлону, лыжам, по цикличным видам спорта. Такой был проект, раньше назывался Лаврай, в сейчас в суперспорт» называется. Вот, и у них такие были проекты, они там за семь недель готовят к полумарафону с дивана. Так. Вот, ну, все хочу тебе сказать. А, да, я опыт я получил его, там очень большой, очень большой опыт получил, потому что когда людей поднимают с дивана, да, и готовят полумарафон, я не с дивана, да. Я тебе скажу, что тут прям травматизм, как будто по ним из пулемета стреляют. И в принципе самый самый частый беговой травматизм это первые полтора-два года. То есть если ко мне приходит бегун и говорит, что у него проблемы, я спрашиваю, сколько, как давно бегаешь? Три года, например, да, тогда мы должны искать, что он поменял, потому что это либо кроссовки поменял, либо он резко там объемы а. какие-то ломанул, либо технику поменял, то есть ну, он да. должен был что-то поменять, потому что если он три года бегает, да. у него уже беговых это травм, травм первых, как таковых, да. обычных, уже при обычных это объемах не, не должно быть, да. вот, а так первые полтора года прям можно почувствовать себя весь спектр перегрузочных Нет, травм. чуть-чуть я всю жизнь бегал, просто ну как бы в какой-то момент я понял, что я и летом тоже мне интересно, бэкграунд пора. хороший, но... ну да, я понял, да. Ага. Поэтому, себя, знаешь, есть такое выражение, такое простое, все люди разные. Такое простое, как бы всем понятно. Ну, да, да. Но когда ты его, знаешь, начинаешь понимать вот, глубоко. глубоко да, вот, да, То есть, один человек приходит, он может там с нуля в марафон пробежать, а другой человек, он проходит 200 метров, у него пятка болит. О, то есть, тут реально все люди да. разные. Слушай, понятно. А у меня в списке, уж если да, пациента Саватеева полностью да, выслушать, то кроме этих двух, Смотри, вот всем наши. Я хожу с группой. Угу. Называется группа Дмитриева. Это группа Владимира Николаевича Дмитриева. Он... Обшу и Не, Нет, ну я же там совсем рядовой участник. Не, нет, там был руководитель такой Владимир Николаевич Дмитриев. Сейчас ею руководят Саша Бахвалов, который здесь живет, где-то очень близко, профессор угу. университета. И Сергей Былычев там давным-давно руководит, такой крепкий мужичок, 60+, бегает сильно быстрее меня и, и на лыжах тоже угу. быстрее меня. Вот, ну и вот, значит, там, там такие отморозки все, то есть там как бы вот, если я в своей тусовке, ну такой как бы, сильно спортивный, да, то там я слабый просто откровенно, ну там вот, как-то угу. иду, ну вот, но тем не менее, я с ними вполне хожу. Это лыжная и, да, группа? Да, это лыжная угу. группа, и там бегают, некоторые ходят. Угу. И вот я смотрю, вот выходят все из электрички, и побежали, изо всех сил, а, я не могу нажать сразу быстро. Без разогрева, да. Вообще это. не могу. Я не могу понять, как все остальные могут. Слушай, ну тут очень сильно зависит от э, обменных процессов, да. И, и у нас есть. Ну, вообще, это они неправильно делают, я честно скажу. То есть по-хорошему нужно все-таки давать определенный разогревочный этап, да, потихонечку начинать, для того, чтобы ну, суставы. Это, некоторые так делают, но в надо прямо сразу раз, да, и всё, Очень и важно, знаешь, и... э, слышал такое, как. Э, Разминка слово. Ну, конечно, Очень конечно, важное конечно, конечно, слово. Слышал, То да, есть, да. Что мы достигаем, чем мы достигаем на разминке? Первое это разогрев э, мышц, чтобы они удлинились и стали более эластичными, чтобы вот такие подрывы не возникали. Mm -hmm. да? Второй момент. Э, мы достигаем увеличения выработки жидкости в суставе. Потому что если ты сидишь в электричке 3 часа, у тебя сустав подсыхает. Вот, потому что выработка да, понятно, жидкости да, смазки в суставе, понял. она э, идет в ответ на запрос, то есть когда идет трение, да. вырабатывается смазка. То есть, Если... У меня нормально да, все происходит. Там система обратной связи. А это, да? ему, ребят? Сейчас расскажу, это... расскажу. Вот и э, поэтому, да, вот эти вот, знаешь, вот эти вот школьные все вот эти штучки, да, да. Вот, они на самом деле э, имеют право делаю, быть, да, и это очень правильная тема для того, чтобы снизить травматизм. Угу. Вот. Дальше, что требуется для того, чтобы прям вот так вот с места стартануть и потом долго ехать? Очень важно объем запаса гликогена в печени, потому что у нас есть короткий такой энергетик. Второе, это мобилизация этого гликогена. А гликоген продукты. Смотри, гликоген мы сами делаем. Гликоген мы сами заготавливаем. Заготавливаем мы его с из глюкозы. Соответственно, да. это такой, знаешь, депо глюкозы в печени. Да, вот. да. И у нас есть такое понятие, как мобилизация гликогена. То есть это процесс, когда этот гликоген выходит из печени, поступает в мышцы, там, да, и начинаем мы начинаем работать. Вот И вот этот процесс мобилизации вот этого цикла крепса там и всего остального, то есть биохимических процессов в теле у всех проходит по-разному. Угу. Есть люди склонные к тому, чтобы он быстро да, там стартовал, есть люди не склонные к этому. Да, Мало понятно, того, понятно. очень важно, и не надо, да, очень важно как как строится тренировочный процесс. Потому что <звук> если у тебя, например, есть скоростные тренировки, так. А, то у тебя вот этот процесс запуска вот этого всего всей этой истории будет быстрее. Uh -huh. Потому что ты будешь тренировать себя быстро стартовать. А, то есть может быть они бегают, на по будням, по 2-3 часа. Они ускорение Или по, по, час, по часу есть хотя бы... такой Большой секрет, понимаю, все ага. бегуны в определенный момент в жизни начинают делать ускорение. Вот, а ускорение Но это когда в том ты, числе, да? ну не знаю, я про лыжи мало знаю, честно тебе скажу. У меня лыжи не очень травматичные спорты. Да? Если Богу, бег сильно да. травматичный из то лыжи я... не сильно. Да, я вот поэтому вот. И поэтому, если, люблю, да. если. То есть смотри, очень такая важная мысль: что тренируешь, что и тренируется. То есть, если ты ну тренируешь да, быстрые да. запуски, то они у тебя будут тоже тренироваться в зависимости от твоей генетики. Либо быстро, либо хорошо, либо плохо, да? но как-то будут тренироваться. Угу. Если у тебя твой стандартный тренировочный процесс, ты легонечко начал бежать и легонечко бежишь, да. вот, до долго, например, ну да? Да. то ты будешь тренировать ну возможность выносливости. Да, это вся группа. Но у них, скорее всего, смешанные тренировки. То есть, у них и нарекаясь есть ускорение. Ты это ускорение делаешь? Ну, знаешь, бывает, что я иногда выйду из Маловского парка и там гоняю со всех сил по этой трассе. не ускорение, смотри, для того, чтобы хорошо тренироваться, нам нужен дозированный сильный стресс. Дозированный сильный стресс – это когда ты разогрелся уже, а дальше делаешь маленькие отрезки, но довольно интенсивно. Потом надо отдохнуть. Ну, снова, а ну, это лишь трасса так устроено, наверх и вниз. Вот, То есть, как бы, так. Да, как и как вот крути, есть определенный тренировочный да. процесс, который может тебя натренировать, э, делать более mm -hmm. такие вот быстрые mm -hmm. порывы. Ага. Вот, но надо ли тебе не Это знаю. вопрос задать? Я большой. не уверен. Это... Я, я побеждать там не собираюсь. А, знаешь, такая классная была тема. Есть конференция там, для силовиков, йогов там, угу. ну, такие вот качки всякие собираются и там всегда там, один такой есть персонаж который очень много тренируется статически то есть угу. гирио всякие держат да. Да, там, планки да. очень долго и так далее вот он такой комплекции скажем ну, прорисованный но не огромный да угу. и вот он очень любит там, троллить качков то, знаешь там огромные такие мясокомбинаты да, да. Вот, он берет там небольшую гирьку вот так на пальцы, говорит, да кто дольше продержит вот и там вот такой огромный мужик, как бы он и э -э -э -э -э, все и упало. Почему? Потому что он что делает в зале? Он динамически тренируется. Он, э, у него мышечные волокна, да, у нас есть медленные и быстрые мышечные волокна. Э, он увеличивает объем быстрых волокон, тех, которые отвечают за движение, да. И он может штангу там тягать сколько угодно. Вот. Но э, он не тренирует статику. Поэтому человек, который тренирует статическую силу, да, вот статическое mm -hmm. удержание, он естественно статика у него будет держаться классно. Но при этом, когда его попросят, например, там, тянуть э, там, штангу, он это будет делать хуже. То же самое абсолютно. Статика. Ну, вот, вот, да? Да, вот так и держишь, да. Просто удерживаешь. Вот левый я, конечно, гораздо меньше подержу, потому что вот в этой, в этой ситуации, да? Вот. Я просто к чему? Можно попробовать, или лучше сейчас не стоит. Ну, слушай, вообще травмировать лишний раз не надо. Не стоит. Не Здесь заметно хуже левый, чем правый из-за вот этого. Да. Я просто к чему? К тому, что статическая нагрузка, да, то есть что тренируется, что и тренируется. Поэтому, например, у нас есть такая штука, знаешь, гиперэкстензия. Слышал как-нибудь? Нет. Это когда берешь блин, на такой наклон доску, и вот так разгибаешься спиной назад. Такое упражнение есть, типа закачивать спину. Вот. И все... Я просто вот, ну вот так как бы... Так же вот закачивать. Спину надо разгибаться. А, и на турнике вот так вот я делаю. вот и вот, хорошо. И когда ты качаешь спину, типа для того, чтобы закачать, она не болела, и тебе было хорошо сидеть, это очень странно, потому что э, как раз спину нужно тренировать в статике. То есть, например, та же самая становая тяга. Знаешь, какое упражнение, когда берешь, встаешь со штангой и вот так вот поднимаешь штангу? Да. У тебя здесь спина в более правильном режиме работает, потому что что ты здесь требуешь от спины? Угу. Ты от нее требуешь включиться в правильную позицию и удерживать правильную позицию при доп-нагрузке. Понимаешь? Угу. Вот, э, вот так вот людей травмируются на становой тяге. А как, как? Ну, а смотри, идея какая, У нас вот видишь, прогиб в пояснице. Да. Вот, и вот я взял вес, поднялся, видишь, прогиб какой был, такой и остался. Как только ты делаешь круглую спину, тут же спина срывается. А, вот так? Да, вот, и соответственно, да, Вот, и, а а да. Да, да. Вот. и э, почему мы, э, э, вот становой тягой лучше помогать. Потому что мы тренируем поясницу быть надежный в одной позиции при доп-нагрузке. Uh -huh. А когда ты тренируешь поясницу разгибаться, она будет отлично разгибаться, но она не будет держать, mm -hmm. когда ты тебе взял вес какой-то, когда сидишь долго. Вот, поэтому mm -hmm. все говорят, становая тяга вред для спины, потому что ты вес берешь. Но если правильно все делать, на самом деле она вот великолепна, вот у меня самого грыжа в пояснице есть. И мне отлично помогает становиться это одна из моих любых упражнений. Mm -hmm. То есть я там 120 килограмм совершенно спокойно на 8 подъемов делаю, да, при том, ага, что, в принципе, ага. у меня больная спина, Интересно. и я себя чувствую великолепно. Потому что если правильно выполнять, к этому правильно подходить, это прям отлично работает. Причем, знаешь, интересное исследование было, сравнивали а, людей, которые вообще ничего не делают, ну, то есть так. офисников, а, людей, которые занимаются йогой и пилатесом и людей, которые занимаются пилатсом, типа йоги, менее духовно, короче, без духовная йога, Бездуховная йога, Бездуховная йога, да. Медитируешь? Ну, там, мне не медитируешь, там, ну, физушка такая, ну, растяжки всякие, знаешь, там, такие штучки. Силу... Вот, там, обычно, знаешь, там, спортивные врачи спрашивают, спортом занимаетесь, там, говорит, пилатсом, нет, а спортом занимаетесь. знаешь, вот. И хотя вот конечно, с тобой не согласятся, но вот. И значит, группа была силового тренинга, то есть те, кто вот именно качки типа. Да, и сравнивали у них, то есть условие было, чтобы человек занимался не менее 10 лет регулярно. Угу. Или не занимался ничем, да? И потом, значит, в диапазоне 35-40 лет взяли 5000 человек, сделали МРТ позвоночника. Так. И посмотрели, как с позвоночником дела. Вот, и оказалось, что с позвоночником дела, в общем-то, хуже всего у тех, кто в офисе сидит. Ну, это очевидно, Вот, да? А да. у тех, кто занимается йогой и пилацем, примерно одинаковый позвоночник. И он намного лучше, чем у людей, которые сидят, ничего не делают. Собственно, почему? Сейчас, а, а у спортсменов? Ну, смотри, я имею в виду прям профессионалов. Вот ну, вот, нет, нет, в смысле, что вот йога, пилатес или, или спорт, да? Нет, И именно силовой смотрели. спорт, да, силовой спорт, но не профессиональный, а фитнес. Так вот, как он с йогой соотносился? Или это, ну, у них а, у обоих это... групп было хорошо? А у обоих, я думаю, три нет, нет, группы, нет, которые нет, нет, спорт, у обоих спорт, групп которые было гип... хорошо. Чуть-чуть а. лучше у силовиков, чуть-чуть. А, все, сильнее. все, все, вот это понял. Да, да но да, в, да, в да, принципе сопоставимо, Сопоставимо, да. Вот, но какая проблема? У нас вот, если брать межпозвонковые диски, да, не знаю, у нас есть модель, Хотя, может, покажу, у нас там есть скелет. На самом деле, сразу, знаешь, такой дисклеймер небольшой, что. Жопа на палочке, да? Да, да, да, скелет. Скелет. Вот. И смотри, идея какая. Вот у нас здесь грыжа даже есть, видишь, такое вот такая вот грыжка. Вот этот вот межпозвонковый диск, он, где все протрузии, грыжи из него вылазят, да, он не имеет собственных сосудов. А питаться ему как-то надо и вот. откуда он берет кровь? Он берет кровь либо из мышц, которые находятся вокруг, да? Это позвоночно-поясничная, разгибатели спины. Uh -huh. То есть это мышцы, которые обнимают позвонки, да? uh -huh. И второе, самое главное, он берет кровь из позвонка, потому что, знаешь, очень многие люди думают, что кость это вот знаешь как куриная косточка. Такая вот. На самом деле это вываренная дохлая куриная косточка. На самом деле кость это такое живое существо, да, в котором огромное количество сосудов. И там просто потрясающая сосудистая сетка. То есть у нас, вот представь себе, при нагру... То есть, 20% кровотока уходит в кости. Это, знаешь, какой объем крови в костях да, находится. Да, ну, огромный, вот, то есть... Да. Э, У нас ведро крови. Э, да, да, то есть обычно люди представляют, что кости это, конечно, знаешь, палка такая там. Ну да. Кирпич, фигда, короче. Да? Кирпич, да. А на самом деле кровоток огромный совершенно в костях. М -м -м. И вот эти вот э, позвонки, они, собственно, кровоснабжаются, да. И э, кровь, которая находится в позвонках и в мышцах, она пропитывает, э, ну, то есть, вот, питательные вещества там, да, пропитывают и питают диски межпозвонковые. Да. Вот. А когда у нас, э, чем больше крови у нас в мышцах и в позвонках, в костях, тем лучше питается диск. Чем больше крови в мышцах и в костях, тем лучше питается диск. Понимаешь? А когда туда приходит кровь? Когда они работают. То есть для того, чтобы пришла кровь в мышцы, нужно, соответственно, двигаться. Да? А для того, чтобы пришла кровь в кости, требуется, э, как раз-таки очень хорошо идет э, э, такая помпажная нагрузка. Что это такое? Это легкий бег. Ну, то есть не вот прям по полной программе, ну да, да, вот а, такой третий... Ну, вот я темпе. я обычно бегаю очень легко. Быстрая ходьба. У меня 110-120 минут больше. Быстрая набег. ходьба хорошо идет. Быстрая ходьба я вот. И те же самые лыжи у тебя тоже там идет помпажное Обож... вот такое да, вот да, движение. Да, да. И, соответственно, мы надавливаем на кости больше ну, меньше, да, и меньше, да, приходит больше да. кровотока и идет лучший обмен в дисках, да, потому что все думают, что то же самое исследование было по коленям. То есть вот взяли бегунов ну, а, да. и замерили остров артрос коленного сустава. И определили, что люди, которые не бегают, у них развивается, как всегда, больше всех. Да. Вот. Те, кто бегает до 50 километров в неделю, у них резко ниже количество <с bilan> остеоартрозов. И оно опять начинает возрастать только у кого больше 80-100 километров в неделю. Вот. На, на лыжах у меня, конечно, 100 в неделю ну, Нет, ну давай так, лыжи с бегом все-таки сравнивать нельзя но по объему ударной 100, нагрузки. Да. Ага. То есть, я когда, вот опять же, в этом ILO работал, у нас э, с лыжной секцией никто не приходил. А, вообще То есть это вообще просто реальная... Иногда приходили с плавания, приходили с велосипеда, если упали. Вот, угу. э, но основной травматизм у нас в беге. То есть, бег да, – высокотравматичный, да. высокотравматичный вид спорта. Да, да, да, да, да. Вот И э, по данным Американской беговой станции до 80% бегунов, э, которые бегают э, от, ну, там, до 50 метров в неделю, у них 80%, да? 80% раз в год получают травму беговую, которая их отлучает от тренировок на 2 недели и более. Ох. То есть, грубо говоря, там раз в год что-нибудь прилетает с бега, если регулярно бегать. Блин. Поэтому, кстати, кросс-тренинг очень круто. То есть, например, триатлеты меньше травмируются, чем бегуны. То есть это велосипед плавания бег. Mm -hmm, да? Да, У них есть диверсификация да, нагрузки. I mean. Великолепность. Я совершенно. плавать не могу. Да. Я замерзаю, это четвертая тема. А почему Мгновенно. В, а <-соц2> в любом а? абсолютно не имеет значения. Посмотри, я сейчас тебе приведу некий пример. Это, ну, кстати, это да. Может быть, переходим к четвертой, да, предпоследней стадии. Да, то есть я заканчивая с этим В медицине предпоследняя стадия обычно очень плохая. Почти во всех процессах, да. она переходит Смотри, по зрению, да. да. нет, вот что касается раз разгоняться, я еще хочу сказать одну странную вещь. На полном режиме быстро бежать, примерно со скоростью даже вот довольно быстрых mm -hmm. наших бегунов, я могу в самом-самом конце похода. То есть после 50. Угу. Вот это какой-то странный эффект. До этого, как будто какие-то шлаки постепенно выходят из организма. долго-долго-долго. Вот То есть, вот... ты мракобес и в математику да, подтянулся? Ну, Про шлаки-блоки в организме. Я, я мракобес редкостный. На самом деле, потому что я все хаваю. Вот все, что мне рассказывают, я хаваю, и как бы. Но ну, для меня модель, да, которая у меня есть здесь, она может не соответствовать тому, что там есть на самом деле. Важно, чтобы она работала. Вот, знаешь, от это вот на самом э, деле вот у шлаки. Меня модель, это... У меня была модель, что у меня какие-то шлаки, вот они накапливаются в неделю, и в субботу я их высаживаю, но высаживаю только к концу вот своего биологического дня. Шлаки, и токсины – это две огромные мистификации, на которые придумали, для я то, не чтобы сделать деньги. Нет, это, вот. это, это Потому я... что ни шлакоблоков, ни токсинов у нас в теле нет. Но модель такая, как будто что-то, вот, что плохое вот через 50 килограммов наконец заканчивается, и прямо ты Начинается весь полный полный вот, вообще выход вот, ты реально вот, в супер боевой готовности в фантастической форме вот это через И ощущения насыпает. хорошие да, да прям очень радостные да, такие да, да. что происходит значит я тебе все расскажу это не шлаки ага. выходят а, а, происходит эндорфиновый выброс то есть смотри у нас а, первое что утомляется при а, циклической работе это не мышцы утомляется мозг а, что, почему он утомляется смотри а, для того чтобы мышца сократилась требуется сгенерировать электрический импульс ну, то есть, подать ток туда, понимаете? Да? Вполне себе настоящее напряжение. Да. Вот, и когда э, мышцы, э, мозг монотонно подает один и тот же сигнал на одни и те же мышцы, работают одна и та же группа клеток. Знаешь, не разные группы клеток, а одна и та же, прям ну шпарит да, и шпарит, да. шпарит и шпарит, она утомляется, ей как бы тяжело, угу. вот, и э, когда происходит вот это вот утомление, оно происходит в первую очередь мозга, не мышцы утомляются, так. потому что для мышц самое главное, что ты подъедал, у тебя питание ну, да, было, у нас то есть если есть ты большой, подгоняешь глюкоску да, как да. бы, то можно там шпарить сколько угодно, утомляется мозг. И для того, чтобы мозг э, взбодрить, так сказать, у нас есть вещества, которые взбадривают мозг. У нас эти вещества очень любят э, этот, э, в закладках искать по городу, вот, но, как бы, в Че? принципе... Не в курсе человек. Ну, у нас есть прям ряд наркотических веществ, которые стимуляторы называются. Например, э, почему... Э, слышал про допинги. Да, конечно. Знаешь, почему начали вообще, в принципе, вот это вада, допинги, а с чего это началось? Uh -huh. Началось с того, что во Франции на велозаезде умер велосипедист, uh -huh. и у него в крови нашли а, запрещенный препарат, стимулятор. Не буду да. то называть, это у нас на Ютубе будут блокировать. Вот. А, я понял, да. Есть, вот. И, слова, это, да, и ага. это стимулятор не мышечный, это стимулятор мозга. Понимаешь, да? Он э, нейростимулятор. Как кофеин, аля. -а -а. а он при этом опасный, да? То есть он... Но он, он нет, опасный. он опасный. Почему? Потому что его избыточный, во-первых, объем был введено, естественно, да? И там было очень жарко, и он пил мало воды, и у него просто сердце не выдержало. Ох ты. Вот, то есть он застимулировался, да? И вот такая ситуация. Но заметьте, стимуляция произош... происходит мозга, не в мышц, да? Uh, и это вот первый mm -hmm. препарат, из-за которого, собственно, вот это вот все началось, началось с да? вады и так далее. Uh -huh. А uh, у мозга есть uh, очень, ну, собственно, похожие препараты в кубышке. <coughs> вот. И он когда понимает, что мозг утомляется, ему нужно его перевести в более активную фазу. Идет выплеск uh, этих препаратов. Соответственно, эти препараты они имеют комбинированный эффект. То есть, кроме стимуляции и активации то, что ты можешь дальше бежать, ну, знаете, второе дыхание. Вот. У них есть эйфорический эффект. То есть, они эфоретики. Они дают ощущение этого счастья, офигенно. Вот если посмотреть, что происходит в конце марафона с людьми с конце они все счастливы. Да, да, да, полет, И на самом деле очень многие бегуны и вообще циклики сидят на эндорфиновой игле. То есть, грубо говоря, им нравится вот это ощущение, то есть они да, ради него слушай, идут, я не могу. если я пропускаю да. одну неделю, конечно, мне... радость, радость, жизни. Радость, радость жизни, радость жизни, потому что смотри, у нас большая неохота. часть, большая часть мотивации, да, вообще у людей что либо делать, это либо мотивация от, либо мотивация к. Мотивация от это обычно от боли, да, от стресса, убегаем, да, делаем что-то, чтобы не было вот так. А вторая мотивация к. Вот мотивация к у нас на самом деле практически всегда одна: это а, мотивация к выплеску эндорфинов. А -а. Мы все можем себя похвалить только выплеском эндорфинов. То есть мы там позанимались сексом, у нас выплеск эндорфинов. Мы голодные поели, у нас выплеск эндорфинов. Мы хотим в туалет, сходили в туалет, у нас выплеск О, эндорфинов. Это Понимаешь, пятая да? тема. Я даже думал, вот. может и не касаться даже и ее. Идея какая, что, менее, да. что что бы ты ни делал, <с och stub> да, ты даже получил повышение по работе, у тебя, там, не знаю, выплеск эндорфинов. То есть, нас организм хвалит выплеском эндорфинов. За какие-то события. Да, и но, он хвалит меня за 50 км, да? Правда? Да, но здесь он нас не хвалит. Он пытается включить мозг на полную программу, чтобы ты мог дальше бежать. Угу. Вот, а ты за одно прицепом получаешь еще и а, вот приход. Да, понимаешь? приход. Да, да? Да, да. Да. Вот. И, знаешь, аэробика, слышал такую штуку? Аэробика. О, это аэробика, знаешь, когда девочки прыгают в У Алисы песня была, укинчивая. Вот, короче, в Америке был беговой бум. А когда в геометрической прогрессии росло количество бегающих людей. Они все ловили этот приход замечательный, все было классно, и потом придумали аэробику. Аэробика – это когда ты в таком бодром режиме прыгаешь, машешь руками и ногами, и там подключается гораздо большее количество мышц одновременно, чем в беге. И вызвать вот этот вот выплеск намного проще. То есть, там можно за 20-30 минут аэробики получить такой же приход, как от трех часов бега, например. Примерно. да? Еще есть такое, знаешь, классное выражение у Не набегался, где-то. Я ну думаю, да, они... пришло, да, не пришло, не пришло, не набегался, не наелся, у нас вот, вот, не вот на вот наелся, Вот. Ну вот, Я тебе говорю, это у всех цикликов <с есть, не до доперепил, вот, то есть, на самом деле, это вот как раз человек именно вкладывает. а когда бухают, то же самое происходит? Нет, ну там нет, я пошутил, нет, там не эндорфин, там по-другому все идет, там не через эндорфиновый рецептор, там немножко по-другому все идет, вот, но идея какая, что Именно в это вот недоел там, не и все это вкладывается не то, что не догрузил мышцы, а не получил эндорфиновый приход. Понимаешь, да? Да, понимаю. Вот, и на самом деле я не против этого, это хорошо, потому что это стимулирует людей к занятиям бегом, спортом, лыжами. Полезная наркомания, я называю это полезной наркомания. Да, потому что по большому счету там же как бы все равно бег в дистанции это страдание. суть а что-то будет болеть, натирать. Uh, ну то есть это тяжело, как бы легче на диване лежать, реально. Вот нет, вот у меня нет. Вот uh, почему? Не могу, потому что ты шире, получаешь занято, хорошие ты ощущения. Мне нужно выйти и вот Идея какая? Потому что у тебя хорошие ощущения от движения и плохие от дивана. Да. Но если у человека наоборот, например, у него от дивана хорошее ощущение, а от бег плохие, очень тяжело его будет замотивировать. А с этим просто родиться, бегать. да, надо? Ну, не обязательно родиться, очень важно, как ты провел детство. Потому что а -а -а. в детстве закладывается огромное количество привычек. Ну, на лыжи, вот, огромное количество. На самом Мало деле, вот, во-первых, сухожилия да. закладывается в детстве. Ты в детстве, до 11 лет, его нормально не вырастил, сердечник сухожилия. Угу. Потом у тебя будут очень часто взрослом состоянии травмы сухожилия. сухожилия. сухожилия да. вот. В детстве закладывается очень много стереотипов получения удовольствия. То есть, э, на самом деле, то есть программа в голове, что надо сделать, чтобы что да, получить, да. очень сильно закладывается да, с детства. везде ходить вот. походу, И, например, да. э, смотри, к примеру, да, вот в семьях, где вот орут друг на друга да, регулярно, ну, там, такие, на эмоциях, да. У детей очень часто они начинают, грубо говоря, несознательно искать такую же семью, в которой они организуют, где они опять же начинают это все происходить. Средств, само да, собой. и тут как бы не уже. странный механизм. Вот да? и тут механизм какой? У них заложилось то, что, ну то есть мы очень привязаны к эмоциональным выплескам, да? И да. вот как бы надо его получить. И вот, например, эмоциональный выплеск в одних семьях, например, получают через тактильный контакт. В других mm -hmm. семьях через там, то, что друг на друга покричали, разошлись, сошлись, там вот эта вся Санта-Барбара и так далее. Из-за этого стереотипное поведение, как раз психологи с этим активно работают, там, с разрушением yeah. патологических стереотипов и uh -huh. образованием полезных стереотипов. Uh -huh. понятно, полезные привычки с детства – это залог успеха здоровья на всю жизнь? <как> да, так, понял. С этим все понятно. У меня еще есть две маленькие темы. Давай. Э -э -э Сочи, июль. 38 градусов тепла. Угу. Самое жаркое лето последних пяти лет было не в этом, а в одном из предыдущих годов. Угу. А, температура воды в море 27-28 градусов. Так, отличненько. Сириус, школа, там, мы пошли купаться. Угу. Я вхожу купаться. Через 3-5 минут я вылезаю и начинаю всех пугать. Чем? Во-первых, меня колотит от холода, физически угу. вот так вот переводит через все тело. И абсолютно белые, бескровные руки еще примерно 10 минут. Вегетативный кризис небольшой, да. Вегетатика отработала неадекватно. Но она всегда так работает. Вообще всегда. То есть, у меня, для меня выкупаться в Черном море при плюс 27 и прыгнуть 19 января несколько дней назад в прорыв. Одинаковый. Мы как ощущения, раз вместе с Эдом прыгали. Да. Слушай, одно и то же. Мне совершенно, ну, как бы совершенно не впадало взять и нырнуть там в минус 20, да. Ну, потом будет там, я, я буду очень долго их согревать, но суть в том, что вот это вот нырнуть, вынырнуть в прорубь и покупаться там 2 минуты в воде плюс 20, эффект один и тот же. Я смертельно замерз Смотри. именно руками. А... Даже после проруби лучше, потому что как-то кровь, угу. ну, а и что давай, давай, давай расскажу. Это вегетативная реакция. То есть, почему она одинаковая? Потому что вегетатика, ну, грубо говоря... Это как рубильник, да? Включается, включается. В принципе, вегетатика, она срабатывает сейчас на перепад. Ну, то есть, причем перепад, он не очень большой, температурный. Угу. Вот. А для того, чтобы сработала вегетативная нервная система, это нервная система, которая отвечает за автоматические процессы, в том числе за сосудистый тонус. Да. Ну, то есть тонус сосудов. То есть теплее, холоднее, в руках, да. в ногах, да. это все называется вегетативная да. нервная система автоматическая. Вот, Но и... кровь не доходит, Все. Ну как, никто нет, белая, доходит, да. не доходит, Не доходило бы то... не <смех> <смех> было бы неприятно совсем, она уменьшается, то кровь, то есть спазмируется сосуды. Белая, да, рука Вот, белые. и mm -hmm. для того, чтобы, ну то есть это тип реагирования нервной системы, он для тебя характерный, потому что такой хабитус. <смех> хабитус, <смех> вот. это, в смысле худой, <смех> да? Ну, ну опять же, да, ну как ага. бы в целом астенического типа телосложения. Так. Вот, и э, на самом деле, если ты хочешь потренировать именно эту тему, то лучше всего работать контрастные души. То есть, утром и вечером, когда купаешься, заканчивать э, э, прием э, ванны, да, там душа, э, контрастом. То есть, э, делаешь перепад. А том, что э, и утром, и вечером человек залезает в душ, да? Ну да, нет. Ну раз, два, я, несколько я... дней залезаю максимум. Меня пугаешь. Я два раза в день, вообще три иногда, летом даже бывает и вообще... Нет, летом ну, я раз... вообще не, никогда в душ не, не... не, ну, не лезу, ну, потому что я купаюсь. У меня просто. такая привычка, а, я как бы два раза в день моюсь сюда. Нет, так. я раз в неделю примерно. Мы так с детства всегда нас учили, раз в неделю надо помыться. Ну, мы это не вставляем, я думаю, YouTube, да. Вот. Не, можно и оставить нормально. Ну то есть иногда два, когда я почувствовал, например, что я как-то вспотел где-то, да? Но вообще не потею. Ну вот, видишь, ты не потеешь. Опять же, это тоже вегетатика, между прочим. Это тоже вегетатика. То есть потение, выделение вообще любых вот этих вещей, да, сосудистый тонус – это все вегетативные проявления. И давление, между прочим, тоже это будут вегетативные проявления. Там скачки давления, низкое давление. Вот. И если потренировать эту штуку, да, то есть можно делать контрастный душ. Вот, да. Причем желательно это делать именно регулярно. Причем уровень контраста должен быть такой, чтобы как раз у тебя именно случалась эта штука. Понимаешь, да? Ага, да? Вот. И если ты это будешь начинать делать часто, то, соответственно, организм потихонечку привыкает срабатывать да. более оперативно. То есть бывает, более да? оперативно сжимать и mm -hmm. разжимать, сжимать и разжимать. Вот. И это тренируемый навык, но, опять же, примерно как ну, в рамках генетики. Потому что у нас у всех разная вот эта вот оперативность вегетативной нервной системы, mm -hmm. Mm -hmm. и она тренируется, но в определенных рамках, скажем так. Да, понятно. Ну то есть это как бы ничего тут такого нет. Ничего такого нет, это просто От вот дождя и... сразу замерзаю вообще весь, я говорю, целиком ну... промерз, все. Если я, если я промок, даже при плюс 20. Это каранты, это вот это, тут, тут, тут, тут, тут ну, это, Я тебе да? говорю, это вот срабатывание mm. вегетативной нервной системы. Mm -hmm. это, это абсолютно нормальная штука, но если ты хочешь это раскачать, это можно раскачать. Я на из-за этого перестал ходить. Да. В частности из-за этого, ну, сейчас скорее из-за того, что детворы немного много. Вот. Еще а еще есть, в частности из-за этого, что я боюсь, что меня вот вы высадит там на, на, на переваре перевале где-то вот дождь. Понимаешь, а а что, чтобы не бояться в походах очень есть. Профессор Ренат Минвалеев, слышал такого товарища? Нет. Вот это э, такой интересный такой человек из Питера. Он э, изучал э, у буддистов дыхание тумо, <coughs> есть такая практика огненного дыхания. Ух. Вот, когда буддистов немножко вытеснили в горы, и они там начали замерзать. Так. Вот. и они разработали методику, которая, ну они, они конечно, они говорят о том, что это, знаешь, на высоких технологий лет учиться, как говорится. Минвалеев за два дня этому делу учит. Идея какая? Он там с ними очень долго находился и пытался вычленить рабочий компонент. Потому что идея какая? Он при помощи специфического дыхания резко разогревает тело. Называется противостоять... А, вот те, кто стоят на рынке, минус 15, они так дышат все по тумо, да? Ну, возможно, да. Вот Идея какая? Он прямо подготавливает МЧСовцев, кто в горах работает, да, там все. И вот у него есть даже видеоролики, где он в горах сушит на себе мокрое одеяло. Что? Да, такой ездячик. А еще есть Вимхов. Вимхов это больше шоумен такой, да, вот он тоже там топит э, с собой бочки со льдом. Его сажают в бочку со льдом, и его топит с собой. <свист> вот, вот Вим Хофф, он тоже про эту же практику, но он ее, так, знаешь, так немножко опопсовил. Да, это так, все на... буряты, да, судя по фамилиям. <свист> Вимхоф американец, по-моему. Вот. Вим Хофф -хоф. да? или Ледяной видимо, Человек да? его еще а -а -а. называют, Ледяной Человек. Он, То кстати, тоже проводит наших, да, видимо? Да, он тоже про... а вот Минвалеев Ренат, он отечественный гражданин. Ага. Вот, и у него есть методика, можно к нему приехать, он Фигеть. очень быстро учит правильно дышать, Фигеть. для того, чтобы жир, который находится растворенный в крови, начал гореть в легких, ну грубо говоря. Вот, дабы тепло, да? Там запускается да, процесс расщепления жиров с освобождением энергии, Тепловой, соответственно, это тепловая печке, энергия, потом печка. Да, Он разогревается, печка. да, можно не замерзнуть нигде, да. вот, поэтому пару дней семинара и ты уже весь тепленький. Слушай, очень интересная история, блин, блин так, инвалид, ну что, да. тогда приступаем к последнему, но я прошу всех женщин и детей сейчас удалиться с канала. Мне уже страшно. Да, да, значит, проблема следующая. Я постоянно писаю. Вот просто раз там в полчаса, в 40 минут. Вопрос такой, а давно это началось или нет? Да всегда. Есть, а, всю жизнь. Да, и, и дело еще, как я могу даже объяснить, почему я много писаю. Потому что я много пью. Как это сказать? Да я даже, но я не могу не пить. Я не могу идти на, Смотри, там, на одном заканчивании. Мы... воды. Да, хоть... если ну, мы, там... мы говорим да, о норме, да, да, пить, да. сейчас, знаешь, с вами было много разговоров о том, что надо пить сок то литров в день, помнишь чистой воды, ну, вот, я там, пью пей, пей, я ну, пью, пей. Я ну, пью, ну, 5, 5 литров в ну, день. Не ну, просто это к тому, что много точно, таких да. разговоров, что полезно пить, и так далее. Сейчас все склоняются к тому, что пить надо по жажде, то есть, хочешь пить, пьешь, ну, грубо говоря. А, ну, то есть, тогда мне организм сам подскажет. Да, потому если что... Если потом ты хочешь писать, то все нормально, Да, Писай. и по поводу писать, какая история, что если есть позыв, надо его тоже осуществлять. Потому что, например, терпеть очень вредно. О. Это, на самом деле, реально вредная О, штука. Слушай. О, слушай. я просто теряю на этом, ну, скажем, до 100 километров, да, когда я, я там, ну, примерно 15-20 раз в день. Я тебя по, по минуте поэтому, полторы, да. ну, как бы. О, вот, поэтому, ну, да? я тебе расскажу страшную тайну про триатлетов, которые на Iron e 80... А, они ссут прямо в воду, когда плывут, естественно. Ну, как какой да? на велосипед, и бегом а, просто в штаны. Он, вот. он один участник не буду его называть, не нашей группой, другой он ходил к нам в сотню бегать. Он ссал вот так: он ехал на лыжах на горе вниз, угу. и прямо вот так под себя ссал, убирал, значит, обратно все. И дальше ехал, чтобы не терять просто да, время. Да, вот то, эти триатленты, они же на время тренируются, да. а там 12 часов надо на велосипеде, надо бежать, плыть Ее без перерыва. Делают, и они просто себя делаю, это все, да? да? да. А они нет, еще, при... они еще перед этим клизму я делают, чтобы в туалет не ходить. Туалетах... Не, ну это, знаешь, это высокий спорт. Вот, да. это достижение это все я такое. Понял. Вот, не, я просто не, к чему, нет. к тому, что по Организм требует хорошо... пить, все нормально, пить и писать надо по потребности, но... А Тут очень важно, типа, всегда так было или нет. Почему? Потому что есть ряд заболеваний, которые приводят к повышенному очищению мочеиспускания. Mm -hmm. Есть такая штука. И тогда нужно обязательно обследоваться, mm -hmm. да, смотреть, что там с простатой, что там с мочевым пузырем. Потому что, например, у меня вот был пациент, который э, сказал, что говорит, у меня какая-то ерунда. Mm -hmm. говорит, начал вот это часто ходить, э, прям чуть попью, сразу хочется. В итоге сделали УЗИ, а у него рак, э, рак мочевого пузыря. И mm -hmm. у него просто опухоль начала занимать объем mm -hmm. и, mm -hmm. и меньше объема для мочи. да, как бы Ему постоянно нет, хочется Этот эффект был вечно. Но действительно в детстве я там охлаждался в водных походах. Вроде никакой это не Я думаю, что это просто такой организм, как бы ничего страшного. В этом абсолютно нет. очень Опять же, здесь ты мне указал на причину и даже подлечил. А кстати, это надо сдирать или нет? Через сутки. Можно мыть сушить феном. Вот так лучше не делать. Всем пока Всем откуда привет!